В клубе очень много мужчин. Меньше, чем хотелось бы, но по сравнению с другими сетевыми компаниями вообще резко отличаемся от всех. Там просто мужиков нет. То есть реально просто нет мужиков. Потому что какой мужик будет заниматься банками, склянками, рваными портянками, правильно? Серьезно. У нас очень серьезный бизнес. Получается. Потом следующая, знаете, особенность нашего автоклуба. Настолько большая громадная реальная идея можно легко подойти к любому бизнесмену любого уровня любого миллионер миллиардер любому можно предложить ты можешь подойти к любому начальнику можешь подойти к любому руководителю города области области края нашей страны можно подойти к любому руководителю к любому потому что идея здравая идея народная и народное движение набирает силу. Вот мы только еще начинаем развиваться. Пройдет какое-то время, 3-5 лет, если в таком же темпе мы не развиваться, поверьте, придется нам взаимодействовать с руководителем самого высокого уровня нашей страны. Ни одна сетевая компания даже помечтать об этом не может. А у нас вполне реально это как, как бы обыденность. Это рано или поздно это срастется. Дальше, смотрите, любая сетевая компания, что делают? Продвигает только сеть, сеть, сеть, продукт, продукт. продукт. Ну, правильно же, Да. А у нас, смотрите, нигде не дадут возможность делать инвестиции, нигде не дадут возможность участвовать в производстве продукта, его реализации, нигде не пустят стать инвесторами, да? у них инвестиционных механизмов нет. А у нас, смотрите, сеть, сеть сетью, как и везде, но только более эффективная. Плюс, кроме сети, это первое. Второе, кроме сети вы можете заниматься классическим, Бизнесом, который вместе с сетью дает огромную синергию, увеличение, это как катализатор. Вы сейчас, Мы сейчас сделаем сейчас магазин совместных покупок, сейчас в Сочи будем запускать его. Только запустим, представьте, сколько людей можно привлечь в сеть. Это само с собой дает доход да? организаторам. И плюс это резко развивает сеть. Дальше смотрите, третье, нигде нет возможности сделать инвестиции. Инвестиции, вот сейчас мы Думаем строить поселок Сочи Парха, да? Еще, Сочи здесь. Пар... Они... А? Еще не говорили? Нет, Нет. Не успели. Ну давайте Я тогда. Ждем, у нас этот вопрос, стоит. вопрос стоит. Не, ну смотрите, у нас вариантов очень много. Это мы только-только э, при, приоткрыли дверь, возможность э, строительства недвижимости. Только-только начинаем, потому что вариантов очень много. Практически в любом городе, в, любой, в любом городе нашей страны желающих очень много. Приезжая в Казань, ой, давайте у нас строить. Приезжая в Новосибирск, ой, у нас Бердский залив, это же просто, просто калондайк. Причем э, Москва, там, Владивосток, везде хотят строить. Мы просто как бы темку нам, вот, откатаем, откатаем ее под ключ, да, скажем, так это делается и все, и под кальку пошли. Поэтому смотрите, можно инвестировать в это дело, самому может быть даже не строить, но деньги это можно разместить. На самом деле, как только мы построим этот поселок, это же тоже как огромная реклама будет действовать, развивать сеть. То есть вот это все действует в одной связке, этого нет ни в одной сетевой компании. Поэтому клуб резко отличается от всего, что есть на рынке, вообще резко отличается. Нам не стыдно подходить к нашим родственникам, к знакомым, не стыдно говорить эту идею. Я же не буду им предлагать э, вытягивать деньги из их кармана, правильно, да? Получается, что в этой, в этой идее мы вроде как и сеть развиваем, а, но я, я могу смело идти к своему родственнику и говорить, ты будешь экономить семейный бюджет, мне это не страшно, да, сказать ему. А если обычная компания предлагает пищевые добавки, я думаю, блин, вот дорого же они стоят. Вот для меня, вообще я потяну там полторы тысячи в месяц на курс лечения, а ему этой из семьи нужно выхватить, а есть ли такие деньги у человека? Да мне проще подарить своему родственнику эти добавки, чем с него брать деньги, правильно? Именно поэтому в обычных сетевых компаниях э, есть такой, как это как как-то. А, двойственность такая. Вроде как он бизнес делает, но бизнес старается делать по холодному рынку, потому что, а, неважно, я поимел из этого человека деньги, вам хоть трава не расти. Понятно? Да, да. Это особенность. Еще что отмечает все сетевики практически во всей нашей стране. Исходя из того, что 8 тысяч сетевых компаний на рынке сейчас, а гигантов, кроме как автоклубы, за последние 10 лет ничего не рождалось. Нет, серь... не, не серьезно, не это не серьезно. Старые. И поэтому у них у всех маленькие структурки, чтобы построить большую организацию должна быть супер идея. Сейчас, сейчас на рынке таких идей не существует такой, как у нашего автоклуба, супер идеи не существует вообще. Слышали тему, которую рассказывал Ольга Мальцев по вебинару? Да. Вот ее теория, даже не ее теория, это реально из жизни взято и об этом пишут в интернете, об этом многие говорят сетевики, то есть как развивался бизнес и когда приходили суперкомпании. И на чем приходили, когда приносили какую-то новую идею. Вот первая сетевая компания большая это Omway, на чем они пришли на рынок и сделали миллиарды с вами? Да, да. да, на моющих средствах, потому что был дефицит в свое время, сразу после войны. Вторая компания, Mary на чем сделала миллиарды? Да. Красота и здоровье для женщин, которые остались в одиночестве после войны и нужны было в руки бизнес и этот бизнес связан был с косметикой, просто супер. И потом каждый примерно 10 лет приходила компания, которая что-то новое привносила. Тот же самый Herbalife, пищевые добавки, правильно, да? Потому да, что э, да, да, э, так экология, так радиация, пошли эти ядерные испытания, химии много всяких там было и нужно, людей было как-то поддерживать. И вот так каждый раз, но последние 10 лет ничего, абсолютно ничего не было такого, чтобы было революционно. И суперкомпании не было э, миллиард, с миллиардом воротом. Вот он, пожалуйста, такую. Реально революционная идея, реально, она все перевернула, вот автоклуб перевернул. что мы сделали, смотрите, революционная идея в чем автоклубе? Первое, это гарантированное потребление, естественно, не навязанное, это первое, мы не вытаскиваем, не вытягиваем семейный бюджет, что делают все сетевые компании, мы наоборот экономим. Это революционное дело, идея. Революционный маркетинг-план, революционность с точки зрения э, нескольких э, возможностей инвестиций, э, классического бизнеса. Это, это все вместе совмещается. Работа с юрлицами. Вот революционность нашей идеи. Следующее. Структурное устройство компании. Революционная идея. Я не встречал это еще идея. ни одной сетевой компании. Даже есть сетевые компании, которые э, под э, кооперативы Косят. Есть. Ну, извините, начинаешь общаться, там э, руководители, организаторы, учредители – это некий клан, mm -hmm. который mm -hmm. что-то для себя имеют и э, извлекает прибыль из этого проекта, а сами не в сети. Давайте реальный пример. Вы нам знаете, я уже рассказывал, кто не знает, еще раз повторюсь. Попыток копирования автоклуба было очень много. Последнее, самое яркое – это мой знакомый, раньше его другом считал, теперь мы разошлись. В друзьях он уже мне не годится. Это Петр Нагорный из Кемерова. Раньше мы вместе работали в страховании. Я был его наставником, он у меня был дистрибьютором в моей сети. И благодаря тому, что я правильно его направлял, у него была хорошая команда, я ему я его выставил ему. И умел хороший чек. Мы из-за этого с ним дружили. И в этот раз он. Я его даже, как и многим другим, в мае месяце предложил в автоклубе работать и поддержал деньгами, у него тяжелая была ситуация. Ему ячейки дал, там все говорит, Петр, Петя, давай работать. Я приезжаю в Кемерово. У меня в это время и на Ворона, я ей помогаю, и Петру заезжает, и на Ворона кого-то дает рекомендации, а тот ничего не дает, ни с кем не работает. Что такое? А у него, видимо, жаба какая-то давила постоянно, он хотел бы свое иметь. И потом, получается, вот буквально э -э, год назад, осенью прошлого года, я слышу, Петр Нагорнов своровал нашу идею, открыл свой кооператив и теперь создает скидки. Я говорю, девчонки, сходите на его презентацию, он вас зовет, зовет. ну узнаете хоть что, чем Идите. это. Идите, и сходили. «Валерий Данилович, кошмар! Представляете, он в свой карман так хорошо решил напихать, что, мама дорогая, у него ежемесячный взносов 2,5 тысячи». Я говорю, а как он будет собираться работать? Люди пришли экономить семейный бюджет, а каждый раз должны 2,5 тысячи ему в карман положить, да? И все? И все? Побегал, попрыгал, открыл офис, месяц прошел, там и, и, и, и ролики какие-то делал, еще что-то старался, но никто за ними пошел. А кто пойдет-то? Не видно, что сразу. Конечно, это вот сразу проявляется жадность. То есть получается, он вроде как создал кооператив, но сам хозяин и свой карман заложил сразу. сам работает или не собирается. Да. Мы заключили контракт, у нас в команду пришла девушка. Она, она говорит, ты знаешь. Она непосредственно с этим Петром. Она полностью знает, как развивалась, его бизнес развивал. Ты знаешь, -то, какие машины кому представил. И она как бы вот эту всю историю рассказывает. Да. Они там, середину, там разрушили, то да всё. Я говорю, Алка, ну, ты молодец, что ты вообще вскрыла это все. И она вот, подходила э, до семинаров в Барнауле. Замечательная девушка такая. А, да, да, да. Да. а, есть ответ еще, знаете, вот даже вы мы видели в сети, приезжали. Внимательно слушайте, как люди кого-то ругают. Он дает характеристику себе. И она молодец, потому что слушать. она нам все это дело рассказала. Да. И, конечно же, у нее сложилось определенное мнение. Но мне было интересно слышать, зная, как Валерий Данилович рассказывает свою историю, да, как это все на самом деле было, и услышать это, от, э, ну, вот как это ну да. лучше друг это ну, Смотрите, даже то, что он создал, еще можно было бы двигать. Можно было бы. Но только нужно уметь это делать. Это раз. И второе, нужно обладать авторитетом, чтобы пошли за тобой люди. не да, а первое, сверхжадность у него, у этого Петра Петровича. Второе, нет авторитета, никто за ним не идет, и он еще не умеет продвигать и управлять всей системой.